всем привет! Приехал на осмотр очередного автомобиля. Это грузовичок, пробежный грузовичок. Такая небольшая мини-стоянка пробежных автомобилей. Находится на за мной. Сейчас пройдусь по стоянке, посмотрю, что за грузовики продаются. Ну и, собственно, покажу вам, в каком они состоянии, сколько они стоят. Не забываем подписываться на канал, обязательно комментарий, обязательно лайк на следующее видео. Розыгрыш. Nissan Atlas бортовой грузовик 2001 года выпуска. 2,7 двигатель, дизель, механика, 4 ВД, один собственник. Стоимость автомобиля 985 тысяч рублей. Сзади аппарель. Понятно, то, что это грузовики, это не легковые автомобили, они крашены. Здесь нужно смотреть на технику, нужно обращать внимание на раму, на состояние рамы. Резина, естественно, грузовая. Тоя. я да? 215, на 15. Да, рама поддута, но, а, скажем так, на первый взгляд, не глобал. Миллион. 2001 год. Моторы хорошие здесь стоят. Такая одна небольшая, борта откидываются, одна небольшая стоянка в городе Владивосток. Я вам скажу, довольно-таки довольно неплохое состояние салона здесь. с них вот такого плана. Знаете, как им пользоваться? отсек многие спрашивают про грузовички вот смотрите ребята сейчас, могу... есть несколько автомобилей на данной стоянке сейчас про ним пройдемся посмотрим рядом стоит кантер такой подготовленный Стоимость не указана. Сейчас узнаю. Очень хорошая резина. Эти машины не новые. Не запад дуты. Довольно неплохо он выглядит со стороны. Понятно, то что, у него, то, что он крашеный, и кузов крашеный, кабина крашена. Я еще раз повторюсь: это грузовик. Это грузовик. Подготовленный такой грузовичок. Пойдем в салон, посмотрим. Тут знаете, что напоминает, что-то типа бомги, да, как сидишь такой за рулем. За рулем троллейбуса. Тоже хорошее состояние салона. Вот люблю, да, вот смотреть такие машины из-под одного хозяина. Когда человек любил, ухаживал за автомобилем. За своим. Тоже коробка пятиступенчатая. Бардачки всевозможные. Подстаканники. Но аукционного листа, к сожалению. <смех> Извиняйте. Извиняйте, нет, ребят. Так, как открыты-то? Пепельница вот такого плана. Даже два стеклоподъемника. Электрических. Жду узнаю по стоимости, что стоит. А Кантер сколько стоит у вас? Два с 2... А, он без пробега. Два с половиной миллиона. Бонги. Одиннадцатый год, 2,9. Дизель, механика, полная пошла один собственник. 825 тысяч. Ну, вот такие автомобили коммерческого плана, да, в плане... Корейцы, они у нас есть. В основном берут, конечно, фирмы, да, их. Не частники. 1,5 кг за подъемность. С виду тоже все неплохо О! неплохая такая посадка на самом деле в автомобиль прям неплохая чувствуешь себя уютно. Единственное, человек, наверное, покрупнее Все-таки будет проблематично Места будет мало для коленки Раздатка, хорошее состояние салона Пробег 117 тысяч вот Но здесь, не знаю, здесь надо смотреть Так, ну, что у нас еще здесь есть? Тауна, и, собственно, как я здесь оказался, приехал проверять данный автомобиль. Автомобиль неплохой, на самом деле, куда-то в хозяйство, в самото. Кузов, да, есть какие-то коски, кабина крашена, снизу он под дукой. Но это не легковой автомобиль, это грузовик по технике, он, он, норм, он нормальный, он хороший по технике. Двигатель контрактный. Кстати, не бойтесь, ребят, многие, знаете, боятся контрактных двигателей. Это только плюс. Только плюс контрактный двигатель. По документам он идет ревка. Да, как видите, он грузовик бортовой. То есть вот так вот приехать в ГАИ, поставить автомобиль на учет не получится. Будка идет, ревка идет в придачу с автомобилем, снимается кузов, крепится ревка. Едем автомобиль, ставим на учет, снимаем ревку, ставим обратно в кузов. Либо же приезжаем, либо же, грубо говоря, подаем документы на переоформление, на переоборудование. В течение там двух-трех месяцев выдаются документы. и официально переоборудуйте автомобиль. 4 Так, ну пойду подальше еще пройдусь. Говорят, там еще у нас что-то есть. О, точно, точно. Атлас. Это который по 2,7 было, а это 4,2, да? 3,2. А, 3,2. Так, а цена у него какая? Какая же? 975. 975 тысяч. 99-й год. 99-й год. Зима. Плюсом, да, автомобиль подготовлен. То есть делать ничего не надо. Привели в порядок. Кузов, внутрянку, внешне. Согласитесь, намного приятнее покупать автомобиль в таком состоянии. состояние рамы тоже неплохое, но опять же понятно то, что она поддута. Оп. 251 тысяча на спидометре. Так, ну вот подальше у нас тоже что-то стоит. Сейчас пройдем, посмотрим. Так, и Исузу. Исузу, сколько у нас стоит? Ой, это миллион восемьсот пятьдесят. Мостовой четыре шесть кемпер все раскладывается прям очень интересно Это сделано охотниками для души мебель вся убрана ребят смотрите как прикольно а? То есть вижу все раскладывается поднимается да, по бокам сбоку сзади, складывается Миллион восемьсот шестьдесят, да? Да Полная пошлина Еще и полная пошлина, народ О! Милое дело, а Вот это на Вот это на отдых Две кабины в смысле кабина одна я имею ввиду два ряда сидений я думаю вы догадались посмотрите сколько места здесь миллион а? восемьсот шестьдесят сиденье здесь менее. удобно сейчас пойду вперед сяду Оп. очень большой автомобиль очень ну что на охоту на рыбалочку отдохнем как вам такие японские автомобили вот раньше делали а Надо подумать над приобретением автомобиля такого плана для себя Оп. 1 миллион 860 тысяч сузу эльф так титал у нас крановая установка полно опошлены в одних руках сабасвала воровать косы Полная пожина, одни руки, все родное, самосвал воровайка, два миллиона двести пятьдесят тысяч. Все, берем. где они перешиты. А зато как приятно, а. Такое видео неожиданное получилось. Не думал то, что буду его снимать. Почему бы и нет. Все для вас, ребят. 98 год, 4.1, 1.375. Механика тоже один собственник. Вот сколько, сколько посмотрел здесь грузовиков. Нет такого, то что прям уделаны, знаете, какие-то салоны. Тоже кузов порядок привели. Поэтому, ребят, еще раз напоминаю, кто ищет японские автомобили, кто ищет японские грузовики, сайт DROM.RU. Все автомобили там, не зацикливайтесь на авторынок. Ищите автомобили по городу с пробегом. На сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забываем подписаться. Всем хорошего настроения.